Так, всем привет, друзья! Сегодня у нас борщец. О, ты грязная! это у меня свеклу ела. Тебе не дам. Тебе нельзя камеру трогать. А, закинула сейчас картошечку. Ну, всегда ворики. Всегда. А, Катюха звонит, подруга моя. Да, Кать. Так, ну все, с подругой я поговорила. Положила сюда жареную свеколку, морковку, лук, перчик болгарский и томаты. Короче, вот такой классный супец получился. Просто обалденный. Не знаю, камера правильно не держала. Не знаю, попала, нет. Короче, там у меня сосиски полукопченые лежали. Я их накрошила кружочками, закинула в супец. Он получился такой у нас. Сейчас, давайте я половник. он как-то поудобнее с ним показывает. А здесь у меня зажарила я. Вот-вот как раз поджарку сделал. Смотрите, сколько масла я перелила. Вот это все остаток я оставила. А то жирный будет. Я не люблю жирный. Супи и все остальное. Вот с этого бутыла, а с, этой, с этого бутыля я перелила. И, короче, вот жирок оставила. Не надо жир. Борщец получился просто на славу красопетный суповой набор закинула сюда куриный вот и все густой густой получился только мясо а магазин на остальное все свое все домашнее все на своем огороде выращены нашинковала здесь зелень здесь у меня больше петрушечка зеленый лучок Петрушка вообще, мне кажется, дополняет а борщ. Мне вообще нравится с петрушечкой. Это просто обалденно получается. М -м -м, запах, а запах обалдеть. И сейчас у меня Даринка уснула. Я сейчас пойду покормлю а, хозяйство. Девочки у меня гуляют. Как раз аппетит себе нагуляют. И все, покормлю девчонок и сделаю сегодня перчик. Перчик не надо сегодня выработать. Так что как-то так. Дарин, сейчас готов. Сейчас мы его закроем, пусть томится. Клевушок, ты пойдешь со мной? Пойдешь со мной? Да. Даринку закроем, тогда она спит сейчас на кроватку. Пусть спит. Да? Ну все, пусть томится. Потом придем покушаем. А это вот каши малаши. осталось у нас каша гороховая Я сейчас добавлю горячую водичку, чтобы тепленькая была. На улице прохладно у нас сейчас. И будет. Ледра возьмем. Здесь молоко долила. Ну, короче, вот так вот, друзья. Сегодня кушать. Хватит. Ей. Не дает дай это а Короче, мы покормились с девочками не сходили, говорит гуляет. Положила им баршес. <сосы> не вытирай руками-то. Приятного аппетита. Ну ты смотри, тарелку, ложку, так где держишь? Вот на тарелочке держать. Вот. Она такая большая? Да, карбаса закинула. Сосиски-то, ну да, амины. Они вкусные, чё? Горячая. Горячая, конечно. Тряпку ты чё я тебе оставила? А, это, а мясо, хотя бы ешь. Мясо, да. куриный. Да. Будешь? Я не, хочу. не хочешь кушать? Давай кушай, и спать не хочу кушать. Всем привет, друзья! Ну остановилась я здесь не просто так. Сейчас, секунду. Короче, сегодня заморозки прошли, что ли, офигела. Смотрите, сейчас вам покажу. Офигеть. Это же и изморозь, это, это заморозок. Сегодня был заморозок. Да. А почему в других местах нету? А? Нет, здесь тоже было, оттаяло, вот здесь, здесь прям поляна такая, обалдеть, значит надо убирать, не, было, было, был заморозок, короче надо убирать тыкву, тыкву, кабачки и все, особенно, листья посмотреть надо, если листья замерзнут, значит все, конкретно уже, замерзло все, друзья, я-то пошла что, кормить хозяйство и варить кашу малашу для наших хищников домашних. Вот. Думаю, надо заснять. На пускать не буду. У меня три. Потому что они начинают местись, чтобы они знали место. И придется сейчас... Сейчас я хочу посмотреть на густы с утра что-то прибежала сегодня ну для капусты это хорошо конечно для капусты это хорошо ну все все все подмерзло все ханамана будет теперь типа, ханамана мана хана гонька орет Замерзает. значит у все все привет привет нока ну да все все да холодно было тебе сегодня да а я сегодня гусей даже не закрывала это Коза, да. О, все замерзло все убирать я дядь Саша привет Здорово. что заморозок был сегодня да. обалдеть все убирать будем теперь белым бело Нормально картошка, да? Земля, блядь, тяжелая. тяжелая, тяжелая. Да? Так вы же удобряете. Может у тебя рука болит из-за этого? Нет. Нет? Может устал дядь Саша? Ладно, не жопа. Блядь. Шайка, эй, а? там, там, там. Да? Да. Да. да нормально нормально картошка да не у всех хорошая картошка везут да а в нашей стороне еще не копали что ли или я просто не вижу как в танке сижу не хорошая видно ну у нас тоже здесь нормально, надо у копать. Меня поле, есть там. Вон. поле? Вот тут, ну, в а -а -а. Ботва вот такая, блядь, зеленая. Ты не копал там, значит? Я думала, выкопал. До не ну как смотря вот как бнет заморозок, да, и все? Да. Что я там держать -то? Сегодня вообще заморозит. Все ты кукаба. Поздняя? До весны, значит, будет. Да, к Новому году. январе, да, после Нового года? Да. Да, тем более высокий, говоришь, картофан у тебя. А ты смотри. Ну Нет, картошки-то ничего не. Такие да, там, когда прихватит, раз десять надо. Кабачки, огурцы, все прихватила, все. Да, все вытравил, да. Ай нафиг, я насолила, слава богу хватит. Мужки, Хоть бы дождень был бы. Нет дождя-то нету вица раза. Ай -яй -яй. ай ай, ай ай ай, что ты какую я сегодня вас уберу? Посмотрим в тепличке, что у нас происходит. Ага. Ага. премерзли все, премерзли. У меня же здесь вот кабачочки, может нормально будет, не знаю. Все белым бело Чего баняшка? Чего? Чубо. Ой, ой, куда-то бегет, ведь это для напрягать. Ну, перчик нормально, он не замерз. Я вчера его не поливала даже вечером. Не пускай закрытый был. Но здесь-то ничего не замерзло. Будешь, замерзло. Нормально стоит. буду кормить, потом засниму, что я буду делать. Что Чё я буду делать всё, всё, но не знаю. Да нет, знаю, знаю, знаю, все знаю. Шутка, шуткой, шуткой. Сегодня праздник церковный. Слышите, как у нас колокола бьют? Аж на душе приятно. Никакая музыка не нужна, не нужна. Я всегда, я хоть и в церковь не хожу, некогда, так как слышу колокола. Ну, каждое утро, каждое утро молюсь обязательно за детей в первую очередь, за своих родных, чтобы все было хорошо. Дай Бог здоровья всем нам, всему миру, мир. Аж приятно. Ой, как красиво. И солнце. И солнце играет. Вчера праздник был. Сегодня и два дня вот солнце. Я, короче... Что, девочки, загораем? Да? Ты вот это вся в репье у меня. Да? Ты что хочешь делать? Они камеру, кстати, полюбили у нас. Любят камеру. Ой, девочки мои. Так. Вс, потушилась, а? Потушилась это у меня. Я пока воду таскала гусям. То вс. Бочку промывала, бочку промыла, собираюсь э, обсушить ее надо, чтобы потом зерно туда закидать. Люблю на огонь смотреть. Вот вечно зависаю, так половина сгорит, а потом только туда закидываю. Вот такой человечек, друзья, вот такой я человечек. Сейчас посмотрим, как возгорание будет у нас, возгорание и горание песенки песенки можно включить 641 нифига в 5 пришла и столько времени прошло но пока покормлю минут 40 уходит пока я то все в огороде туда сюды время прилетит прям как это сегодня надо дома прибраться а то кошмар что творится у нас в целый мамай прошел светлин сейчас на целый мамай Сейчас хочу здесь прибрать, здесь печки-прачки, <как> мусор убрать и дрова разложить, подготовить, чтобы не бегать сто раз. Открыл и все. Ну, все, друзья, <как> прибрала я здесь щиток, подготовила дрова на следующую варку. Вот она у меня бересточка, береста. Обожаю бересту. Она такая красивая. Я порядок делала, а ты падаешь. Разве так можно? Вот так. Здесь все. Совки, кочерышка, моя дубайка. Очень удобная. Дымар стоит, дымарчик стоит. Ладно, уходим отсюда. Теперь. Я пойду э, что-то делать, работать, что-то надо делать. Работу найду. Девочки сидят у меня, отдыхают вечно. Потом бегают здесь. Они далеко вообще не уходят у нас. Ходят иногда. Вот, Туда-сюда побегают и прибегают. Да, маняшка? Ой, ты моя хорошая. Песня знакомая. Я ворона. Это мы в 90-х годах пели песню я же обожала эту песню в черный свет накрасишься губы в темный цвет но в черный свет я вот такая девочка я была и вот твоего тетка стала сосед у меня принес кабачки куры не едят не едят говорит поросенку сваришь этот а ведь как шарик Андрей говорит, воньку на зиму я, говорит, это домой занесу, говорит. Ну надо приучать тогда тебя, говорю. Туалет. Вся грязная стала. Ну, мартышка. Вот. У меня ведь пламиночки день рождения будет. 1 сентября. Так что каждый день напоминает. У меня сегодня будет день рождения, и Динара такая, и тебе, и мне подарок купят. Купят. И тебе, и мне подарок купят. Я говорю, да, у вас же у двоих день рождения, в год-то два дня рождения, говорю, у вас. У Даринки день рождения, знаешь и у вас день рождения. Вкидываю дровишки. Так, где моя... еще чуть что-то чуть... так хорошо когда у меня зава будет это просто шик, блеск, красота ну все, друзья, я сварила кашу побрала тыковку полоснула ее но у меня боняшка смотрите, что она творила лапками топ-топ-топ делала она у меня на тыковке как я люблю тыкву. Я люблю, знаете, что из тыквы? Пирожки. У меня мама готовила. Я, кстати, вам показывала. А вот что мне найти. Показываю рецепт. Алло, Алиса, ты что это там ищешь без моего ведома? Это ты кому находишь-то, алло? Обалдеть. А, что ты умеешь? Что ты умеешь? Вот она мне ищет. Представляете, что я умею? Короче, нашла себе работу. Я на картофельном участке убираю траву, подготавливаю. И у меня повыдергивалась там картошечка. Она такая хорошенькая у нас. Вот. Всякая разная повылазила. Даже зеленеть начала, смотрите. На ну, это обрезаю и поросенку варю. Сейчас покажу уже подсыхает. Травы много. Мне стыдно, конечно, перед вами такую кошмар показывать, но все же, все же. Бяшки унесла. Поросенку унесла. Больно кушают они эту травушку-муравушку. Вы знаете, я сегодня кур не отпускала. Траву куром еще дала. Васька у меня вон тащится, там лежит. Ну, короче, как-то так. Где-то подсохла, где-то повыдергивала. Ничего страшного. Вилами сразу пройдусь, потом покопаю. Ну что, в принципе, здесь немного работы-то для себя все-таки. Я хочу здесь руками, потому что картошка крупная и желательно, конечно, все руками руками, не, не копалкой. Не надо мне копалку здесь. Андрей говорит: "Давай копалка". Я говорю: "Нет, самая, сама, все сама". Как вы видите, ботвата хорошенькая такая была. Вот. я серпом прохожу. Обрезаю и все на мулька. Короче, как-то так, как-то так. Смотрите, что у меня травение. Вот она подсохла вся. Вот с этой стороны это ранняя картошка красненькая. А там край, там вообще уже высохло. Там сиреневая, черная. Ну, короче, я вам покажу. На малине здесь надо приборку сделать тоже. Это потом Сейчас приберу. И по весне можно прибрать, если что. Мне подвязывать надо, подстричь, надо подвязать. Здесь меня а соседка мне давала желтую малину. И вот она у меня здесь разрослась. Смотрите, какая хорошая. Вот мне надо будет подвязать. Как это не надо подвязать, да? Совсем обосело. Лентяйка такая, гузелька. Короче, пошла я домой, время уже 9. И пойду дома приборку помыть, помыть, детишек надо, завтра прививочку надо ставить девчонкам, которые в садик ходят, а то в садик не пустят. мне сказали. А мне еще цветы надо унести к моим любимым врачам. Не спросили у меня, я говорю, конечно, я вам все отдам, какие надо вам, выбирайте. Так что как-то так. Как-то так. Передохнуть надо. Чуток. Народ идет работать. Вы же знаете, что я не успеваю. Нифига не успеваю. Прям иногда такая злость на себя идет. На себя идет злость. Не на детей, не думать, Только на себя. Хоть и в три утра прихожу, приходила все равно. А сейчас я уже попозже прихожу, в 5 Потому что пока рассветет, пока кофе попью, пока смонтирую, пока погреюся. На Луну смотрю. Луна. Луна и солнце напротив. Там прихожу минут 40, пока кормежка, то все подготовкой ко всему. И в огороде остается мне что. Чуть-чуть, да маленько работать. я викторку вот сделала, вот викторочка моя. Вот, все. села, она у меня вся. Андрей говорит, за соломой съездим, говорит, соломой обложим. Ладно, думаю, картошку буду делать, картошку сделаю, подготовлю. Что-то мне нынче капуста не нравится. У нас нынче дождей-то нету, нифига нету дождей. Короче, дело к ночи. Главное, картошка выросла, и слава тебе, Господи, слава Богу. Погода замечательная нынче была. Даже жалко эту жару провожать, отправлять куда-то. План все, все, все, всем пока-пока. Если вдруг по скрипту, я засниму. Все. Всем удачи. Ставим лайки и подписываемся на наш канал.